Еще меня здесь удивил 10-метровый памятник русской учительницы. Памятник посвящен русским учителям, которые приезжали в дагестанские школы в послевоенное время. На этом мой выпуск про Махачкалу подходит к концу, а в следующем выпуске мы отправимся смотреть горы Дагестана. Поэтому подписывайтесь и не пропускайте.